Подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. Обладателями грантов на общую сумму более 1 миллиона рублей стали два проекта Института социально-философских наук и массовой коммуникации Казанского университета. Все подробности далее проект посвящен профилактике неприязни и предвзятого отношений между молодыми людьми в университетской среде. Автором выступила заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Екатерина Панкова. Как показал то, что те события, которые произошли на днях в Казани, в молодежи вот, тема насилия, дискриминации по различным этническим группам, каким-то политическим даже в том числе, очень высока. И мы за то, чтобы сформировать у студентов толерантное поведение и мышление. Эти задачи будут решаться с помощью антидискриминационных комиксов. Такой игровой формат эффективнее, чем обычные профилактические беседы. Так, кураторы академических групп после специального обучения будут проводить занятия со студентами, преимущественно первокурсниками. Потому что они приходят со школы к нам, они еще не а, социализированы, не адаптированы в университетской среде и а, их не, необходимо адаптировать. Второй проект, выигравший грант, это слет студенческих медиа-центров Казанского университета под названием медиа «Медиакэмп». Автором выступает руководитель студенческого медиа-центра Нетехнарь технарь Алсу Зарипова. Необходимость такого объединения возникла из-за того, что в Казанском университете есть не только крупные, но и малые студенческие медиа-центры, нуждающиеся в поддержке. Мы хотим провести, ну, прежде всего, да, обучение, вообще, каким образом, да, работать в пространстве социальных сетей со студентами, каким образом вообще выстраивать имидж института, то есть, каким образом студенческие медиа-центры могут помочь в том, чтобы выполнить вот эту, такую важнейшую миссию в университете. По словам Екатерины Панковой, проекты будут реализованы уже до конца этого года. Диана Желенкова, Ленарда Влетьяров, Универньюз.